Всем привет дорогие друзья и в этом видео я вам покажу как же сделать root права естественно без ПК Что ж давайте приступим и будем мы использовать приложение Kingo root Сейчас я зайду в это приложение и покажу вам что... ну, У меня еще в данный момент есть root, но я его удалю и опять же установлю, чтобы показать вам как все это делается Сейчас заходим в настройки и снизу выбираем удалить root права вот вам по моему сейчас видно а, удалить root права, значит нажимаем нажимаем далее, убираем галочку, чтобы не было резервного копирования рута и нажимаем ОК. значит у нас сейчас идет удаление root прав и в этом процессе наш телефон может перезагружаться а, данный способ подходит для тех, кто практически не разбирается в телефонах а, так сказать хочется получить все таки root, но только в один клик а, сейчас у нас Пройдет эта загрузочка И я вам покажу Ссылочку значит на Это приложение я вам оставлю В описании Значит вот он у нас удалился Но телефон у нас не перезагружался Теперь значит после того как вы скачали его Вы должны естественно Установить Так заходим В нашу карту памяти И вот он New King Go Root Значит, нажимаем ⁇ Установить ⁇ Ждем, когда установится наше приложение. Что-то долго устанавливается. код установилась и нажимаем сразу открыть. Значит, сразу скажу, вам понадобится а, подключение к интернету, чтобы получить труд права. Не знаю, какой вы там интернет используете, но у меня есть и такой, и такой интернет. А, значит, тут описано авторизация root, защита персональных данных с помощью root, а, безопасность защита защита системы от атак, а, очистка системы, экономия заряда аккумулятора на 30% процентов после оптимизации. А, ну, нажимаем попробовать. Так, вот у нас проверка на ROOT. Он проверяет наш телефон на ROOT. Так, вот, как видите, ROOT доступ недоступен. Значит, мы нажимаем получить. Так, у нас идет включение. Так, и вот идет, естественно, у нас рутирование. Значит, когда э, процесс достигнет 100%, то наш телефон получит рут-доступ, и мы можем делать все, что захотим. На, взламывать, лазить в системе. Сейчас подождем, когда она э, прорутится, и я вам дальше объясню, что можно делать в этом приложении. По идее, он должен быстро прорутироваться, э, я тоже не застекал, ну не больше пяти минут должен рутироваться он. Семнадцать процентов. Так, вот, как видим, у нас пошла загрузочка. И уже 100%. И написано, root получен. И, как видите, у нас сразу же э, идет, как сказать, э, насколько наша система повреждена. И у нас есть один риск. Значит, нажимаем мы оптимизация. У нас идет оптимизация системных э, данных. Оптимизация root прав. Оптимизация состояния телефона. И нам просят ускорить телефон. Ну, это... Скорее всего нажим, нажимаем включить. Вот такой вот будет оптимизатор и это тоже можно включить. Вот и все. А, сейчас я вам покажу а, все что доступно, ну, все что в этом приложении есть. Так, сейчас оно заскроется. Приложение очень хорошо помогает для системы. Если вы будете чаще заходить и убирать риски со своего телефона и, и оптимизировать его, то он у вас заметно улучшится. А, как видите, у меня сейчас безопасность на 100% и оптимальное состояние отлично. Значит, нажмем управление рут правами. Здесь вы можете найти все приложения, которые требуют рут а, права. То есть вы можете нажать на любое приложение и либо разрешить, либо запретить, либо запрашивать каждый раз при запуске приложения рут права. Я в данном случае разрешу, так как э, это он, я сейчас разрешил самому ROOT э, пользоваться. Управление автозапуском. Э, если вы хотите, чтобы у вас телефон быстрее работал и не перегружался, он, то вы, естественно, можете все повыключать, и, кроме будильника. Так как э, если вы каждый день используете будильник, то лучше не отключайте его. Я всегда тут все отключаю потому что мне это ничего не надо даже стимные приложения отключаю так, сейчас я все отключу так ну вот и все значит удаление программ в этом же приложении вы можете и удалить любые программы которые вы не хотели бы видеть на своем телефоне то есть пусть это будут даже и системные и те которые вы установили вы в любой момент можете их удалить вот пользовательские и вот встроенные Purify это приложение которое ускоряет ваш телефон так же, как Сиклинер, Клинмастер Clean и прочие очистители. Что ж, если у вас все получилось и вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока и удачи!